Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долс. И сегодня я приглашаю вас на кукольное чаепитие. И сегодня давайте поговорим о стиле, а именно о стиле твиги. Ведь именно она ассоциируется у нас с куклой Поппи Паркер. И давайте поговорим о том, как составить гардероб для своей куклы Поппи Паркер, чтобы она походила на Твигги. Мини-платье. Лесли Хорнби, она же Твиги, сделала мини-платья невероятно популярными. Но это не те мини из 2000-х, которые выглядели вульгарно, а скорее нечто, может быть, даже детское и наивное. Твиги носила платье а-силуэта, то есть не обтягивающие, не облегающие, а свободного прямого кроя. Платья, которые не подчеркивают фигуру. Они часто были с короткими рукавами и, конечно же, длиной мини. То есть открывали ее тонкие, хрупкие руки и ноги, но не подчеркивали саму фигуру. Стиль Твиги – это смелость и комфорт. В этом платье можно танцевать, дурачиться и, конечно же, яркие цвета только приветствуются. Мужской костюм. Мужской брючный костюм очень красиво смотрелся на Твиге. Она носила костюмы с брюками и с шортами. И костюмы могли быть как классической расцветки, так и какой-нибудь необычной, например, в цветочек. В каблуке. Стиль Твигги это не про шпильки. Это девичьи сандали, балетки, туфли на небольшом устойчивом каблуке. Геды тоже отлично подойдут. вещи. Твиги стала символом 60-х. Спортивный же стиль стал моден позже, в 70-е. Но в гардеробе Твиги были и спортивные вещи. Например, жилетки с капюшоном на молнии. Чтобы представить, какие вещи в стиле Твиги, именно спортивные вещи, представьте себе девочку, которая идет на прогулку, например, попрыгать на скакалке. Вот в чем ей было бы удобно и комфортно. Большие очки. 60-е – это эпоха больших круглых очков. И именно такие предпочитала Твеги. Массивные, с большой, яркой, выделяющейся оправой. Вязаный свитер. Свитер Твиги – это вязаный свитер какого-нибудь сложного узора. Может быть однотонный, может быть с каким-то рисунком, орнаментом, но обязательно под горло. Силуэт его должен быть прямым и достаточно объемным. Он не должен облегать фигуру. Твиги – это не про облегающие силуэты, это про свободный кровь, в котором легко и просто двигаться. И эти объемные свитеры прекрасно сочетаются с мини-юбками. И это сочетание мини-юбок и объемных свитеров дизайнеры используют до сих пор, 60 лет спустя. рубашки. Прямые мужские рубашки всевозможных расцветок. Это могли быть какие-то классические обычные светлые рубашки, либо с яркими принтами, но обязательно прямого классического кроя. И особенность стиля твиги это рубашка застегнутая под горло до самой последней пуговки. Серьги. серьги самых разных форм и расцветок, но при этом никакой дорогой ювелирки, драгоценных камней, драгоценных металлов. Пластик и стекло это отличный вариант. Главное, чтобы было ярко и массивно. Брюки. 60-е – это эпоха сексуальной революции, и женщины радостно ввели в свой гардероб такую вещь, как брюки. И твиги – это прямые классические брюки, либо, конечно же, брюки клеш. Бикини. Свободнее стали не только нравы, но и мода на пляже, поэтому в моду вошло бикини. Яркие колготки и гольфы. Наверное, это единственная облегающая вещь в образе твигги, но мини смотрится намного трогательнее, если дополнить их яркими плотными колготками или гольфами. Стиль твиги ⁇ это яркие цвета, четкие угловатые формы. Это образ девочки-подростка, девочки-пацанки, девочки непоседливые, которая готова в любой момент встать и побежать, там, играть, залезть на дерево, на танцы побежать. Поэтому ничто не должно сковывать ее движение. Одежда должна быть удобной, но при этом красивой. И, конечно, 60-е ⁇ это не только стиль твиги. И компания Integrity Toys выпускает поппи-паркер в самых разных образах. И даже в двух возрастах: девочка-подросток и уже выросший поппи-паркер. Опознать их можно, конечно же, по образам. У девочки-подростка это всегда более нежные, более наивные образы. А у выросших поппи-паркер это зачастую какие-то вечерние гламурные наряды, но еще их можно опознать по стопе, потому что у девочки-подростка стопа плоская, а у подросшей, Поппи Паркер, повзрослевшей, стопа идет под каблук. Но если вы хотите, чтобы ваша Поппи была в образе девушки-подростка, то обратите внимание на стиль Твигги, на ее фотографии они подарят вам огромное количество идей для гардероба и невероятное вдохновение. И спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, что оно было для вас интересным и полезным. И расскажите, пожалуйста, с чем, с кем, с, какой, с каким персонажем, с какой звездой ассоциируется у вас Поппи Паркер. Что для вас стиль Поппи Паркер? Лично для меня, в первую очередь, это, конечно, твигги Но есть некоторые куклы Поппи Паркер, это именно выросшие уже куклы, Куклы Поппи Паркер, которые все-таки у меня ассоциируются с другими персонажами и иногда с теми, которые совсем, казалось бы, не имеют никакого отношения к миру моды, но некоторых кукол Поппи Паркер мне хочется все-таки оставлять именно вот в этом стиле твиге.